Также в рамках мероприятия прошел круглый стол по теме «Перспективы инновационного и делового сотрудничества», на котором состоялась презентация Казанского университета, его возможности и перспектив в различных направлениях. Безусловно, до Китая очень большое значение имеет то, что Владимир Ильич Ленин здесь учился, что такие фигуры, как Толстой учился. Помимо этого, мы безусловно скажем, что у нас великая наука, что значит, Казанский университет по рейтингу QS является университетом, 5+, плюс. это очень высокий ранг значимости университета в образовательном и научном пространстве. Вот, собственно, покажем, что наш университет является одним из ведущих вузов России. Напомним, что Казанский университет сотрудничает со многими китайскими вузами. В общей сложности 38 партнеров. У нас обучается сейчас 1404 китайских студента. Это самая большая цифра среди, значит, студентов дальнего зарубежья. Но самое показательное, я считаю, что это сотрудничество в области науки и новейших технологий. Это около 500 совместных публикаций за последние 4 года. Диана Жленькова, Виолетта Басова, Универньюз.